Так, мужики, такой вопрос. Чей Писюн убежал? Ну, боевка ты! Стань подарок от Деда Мороза разбираешь? Да. Аэропорт подарил? Да. Смотри что мне. Кто-то, да? Алло, у меня сумка новая, бля! Сумка новая. Yeah. Travis, Travis Scott.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 Не, за я устала, у меня голова были. Спи, 40. спи, спи, я по телефону разговариваю. Спи. Oh <laughs> Готова? А, ты здесь? Я думала, ты туда пойдешь. Да, не пойду, я туда. Ну давай. Тут... <laughs> YABULCHE, ANALAS CRATCHING PO CHECKONCHKU A Those are impossible to find No, Chad Adams has one Really? Is it in good? <laughs> the front work your way back, don't forget the ears, and нос, нос, нос, нос, нос, нос, нос, нос, нос, ДИНАМИЧНАЯ yeah. Остановился на заправке поссать Короче, захожу Подходит мужик, блядь Говорит, слышь, брати, дай за хуй подержаться, блядь, шоколадку тебе дам Я ему говорю, да ты че, охуел что ли, блядь О, блядь, пошел Я Я... Безопасность страны и граждан. Короткие сроки восстановили экономику. И по многим позициям выходим сейчас на реализацию стратегических задач развития. Конечно, нерешенных... Хотел купить посудомоечную машину, а потом думаю, она хламенна. Ну, у меня есть, блядь. Рулят смыть с участи Ночь, а затем я кому-то зову, я я. Ничего не вижу, сам себя я ненавижу. Bring that here now. No, please, <laughs> <связывая> Сколько отдать, чтобы ты Алло, Ньютон. Ну короче, ты пиздобала все твои законы, хуйня. Тут их просто нахуй шлют. Да? <музык> <музык> <музык> а понимаю, у меня там играют в игру кальморов. Не сдох. Чем воняет, Что? сынок? Это кислород, родной. Кислород. У вас много друзей.